Здравствуйте, дорогие друзья. Я чуть раньше вышла. Вижу, что вы уже все в сборе, поэтому решила не затягивать. У меня буквально несколько слов, несколько, ну, скажем так, выводов, которые я сделала. Вы знаете, вообще чудовищная история получилась. Да, давайте проверим связь. Первая пятерочка за качество звука, вторая пятерочка за качество видео. Что вы меня видите, а то мало ли, может быть, у нас что-то не сложилось а я тут буду рассказывать а, да поэтому дайте мне обратную связь да вижу вижу вижу обратную все спасибо большое а, да я вышла ну мы все когда позавчера узнали что обнаружили останки влада бахова и в общем то вот у меня, мне задают вопрос по поводу руководителя отряда э, сальвар э, насколько он Правду говорит вы знаете я не нашла признаков какой-то лжи и вообще в принципе он говорит толковые вещи я но ну, у меня никаких претензий к нему нет молодцы что нашли просто честь и хвала таким вот людям которые занимаются и находят другой вопрос что у меня возникла такая версия версия что ну вот как получается что но как будто Влад просто там допустим был в неадекватном состоянии да и сам утонул вот а вы знаете и я с этой версии что называется ну вот провела какое-то время и поняла что это не так это не может быть правдой потому что ну сейчас я вам выложу доказательства того что этого быть не могло он не мог сам это сделать и даже если это произошло то ему очень сильно помогли и вообще многие вопросы остались не то что без ответа но даже усугубили я считаю вину тех подозреваемых которые которых мы щит ну вот считаем и в общем то ну давайте обо всем по порядку а, во первых его нашли в труднодоступном месте да а, как объясняет руководитель от отряда сальвар а это труднодоступное место находится где-то в полтора километра ну в километре полтора от той площадки, где все происходило до предположим а но вот если произошел несчастный случай влад сам утонул да то смотрите как развивались бы события если бы он утонул в водоеме то а ну как происходит я, я сейчас вот все пере, переискала я я не судмедэксперт но ä, я нашла как, что происходит с трупом когда человек тонет да? а, в первую очередь а, труп а, всплывает а, происходит это в течение нескольких часов максимум сутки а, кроме того а, даже если ну вот как-то а, какой-то груз мешал или он где-то зацепился за какой-то корень не знаю но если он даже не всплыл в первое время то э, чем больше времени он находится под водой тем больше в нем скапливается газов и тем больше э, ну это закон физики тем больше шансов того что тело все-таки всплывет а дальше сразу после того как влад пропал его стали искать а как говорят очевидцы ну вот я нашла это 3000 человек было волонтером которые искали да ну в радиусе километра они прошли это место неоднократно даже если они не видели то смотрите они не могли не почувствовать запах понимаете когда разлагается тело то несколько дней как минимум в радиусе ну хотя бы 100 метров будет такой запах что его пройти невозможно его не заметить невозможно он во первых не мог не всплыть во вторых он не мог не э, разлагаться а, учитывая что сейчас э, состояние э, ну вот тех останков это кости да э, это говорит о том что э, труп начал разлагаться практически сразу соответственно как минимум по запаху должны были обнаружить а, да, руководитель отряда сальвар говорит что э, кости лежат там очень давно но ну, неизвестно когда они туда попали они могли сразу там оказаться но могли и после поисков там оказаться понимаете а поэтому здесь вот вот этот момент очень важен а кроме того если предположить что он попал не в воду а в болото то тогда э, в болоте там меньше кислорода а, соответственно эм, останки человека сохраняются намного дольше и если бы сейчас нашли останки э, которые пролежали это время в болоте или какую-то часть времени пролежали в болоте то они бы не были э, просто кости это были э, оставались бы мягкие ткани понимаете а здесь получается что обнаружили только вот э, твердые ткани получается ну как бы вообще вот ну никак не выдерживает эта версия с тем что он сам а, мог упасть мог там как-то а, ну да, даже если предположить что сам да там было доведение до того чтобы а, ну как минимум доведение до такого состояния что а, он мог там покончить с собой но вот он не покончил с собой он не не в пьяном угаре он не в каком-то невменяемом состоянии он этого быть не могло понимаете вот но ну не сходится никак пазлы не сходятся а, кроме того да дальше Следующее, да поставьте мне плюсик кто понимает о чем я сейчас сказала вот это первое что я я сегодня вообще честно говоря не спала вот это вот эти кадры я я сама мать у меня четверо детей у меня два мальчика две девочки я у меня как раз мальчики тоже подростки и вот я вообще знаете вот смотришь и понимаешь что это это страшно это вот я вот я сейчас даже не как специалист никак. я свою тему вообще сегодня не трогаю потому что в общем то никого анализировать а я просто вот как мать сейчас решила выйти в эфир и сказать свои мысли а я вот реально сегодня всю ночь думала искала в интернете как вообще разлагается труп как происходит ну вот это вот все я я не знаю вот а дальше что касается я читала вот и в чате вы написали что судмедэксперт сказал что сложно будет определить причину смерти чисто по костям и это понятно потому что а, вот если там были какие-то наркотические средства если там были какие-то а, удары до да, которые не отразились на костях то а, все это скрыто сейчас невозможно определить максимум что можно определить это родство да а, и то не знаю по костям, по костям можно а, да вот получается что улики улики просто исчезли поэтому вот это вот все невербальное поведение которое мы видели э, ну они довольно уверенно себя ведут подозреваемые да потому что они знают что в общем-то ну, доказательств уже нету понимаете сейчас вот по э, тому э, остатку тем остатком от тела невозможно ничего предъявить если это влад я не знаю чьи это останки нашли есть разные предположения и в общем то я не берусь судить это я просто вот попыталась мыслить логически просто логически дальше почему так разложился труп но ну, я думаю что это ну либо он находился в воде но это тогда вообще но ну, что-то не связывается понимаете не могли волонтеры не заметить запах запах это то что можно глазами не увидеть но запах он всегда как бы вот запах мы мы даже а, даже если ос на осознанный уровень это не переходит а, попадая в какое-то помещение если нам запах не нравится мы хотим из этого помещения уйти понимаете это подсознательно запах это такие глубинные вообще процессы поэтому вот прям не не унюхать этого волонтеры не могли понимаете поэтому вот это вот очень важный показатель а дальше но а, по поводу поведения участников конечно же э, масса вопросов во первых почему они сразу убрали площадку да а, ну что указывает как раз вот все указывает на то что действительно они в теме и действительно они заметали следы потому что во первых убрали площадку у всех наблюдается чувство вины у всех абсолютно а, да возможно что не все принимали участие возможно что их оградили от какой-то части информации но они хорошо знают что влада искать бесполезно а много этих невербальных проколов в том числе в этой программе как которую мы раскритиковали на самом деле да везде вот везде они прокалывались они везде вот невербально давали понять что они не они знают что влада нет понимаете вот эти вот невербальные проколы все а дальше почему все так дружно стали оговаривать семью ведь мы видим что семья очень дружная очень адекватная мама просто молодец она ведет себя вот знаете очень вот, я, я не знаю смогла бы я себя так вести на ее месте потому что это это такая выдержка это такая вообще она герой вообще если честно так себя вести и грамотно и вот знаете у нее есть цель а, докопаться до правды и слава богу что она нашла единомышленников в ваших лицах в лицах людей а, вообще слава богу что общественность так поддерживает ее это это очень хорошо мы мы вместе мы сила а, да почему они не искали его ну потому что они знали что его нет А почему они так скрывают видео ведь видео было, и это доказательство уже много. Доказательств того, что были видео, были, были фото, э, ну, то есть э, эти стримы были. То есть, ну, как минимум один стрим был, и есть свидетели, которые, ну, вот свидетельница, я ее прям посмотрела, там нет никаких невербальных проколов. Ну, не может она так сочинять, понимаете? То есть, вот со всех сторон получается, что они врут. Они врут и ведут себя вот действительно так, что они знали знали что его нет знали что он ну вот что его не найдут нужное время а дальше какие-то левые свидетели вот этот стас советов который ну, несет какую-то чушь да а, вот вот это торжество яскина что он там вот этот э, пики свои выставлял то есть э, по поводу те, тела он э, понимал что уже как бы вот уже прошло нужное количество времени и все уже даже если тело найдется уже уже ему ничего не предъявишь его э, его ребенку и все, все остальное ну в общем э, все участники вот ос основные они знали что время прошло труп разложился и все все следы исчезли а поэтому вот такое поведение я считаю и самое главное вот почему я вообще сегодня решила выйти в эфир а это по поводу водолазов а вы знаете вот это вообще вот смотрите очень четко вписывается поведение руководства а как сначала водолазом сказали не надо искать да а как им ну вот за то что они проявили принципиальность как наказали романа э, ну вот водолаза э, романа краснощекова да а, как сейчас кстати что происходит с романом я сейчас поискала в интернете я не нашла информации я обращаюсь к вам ко всем а, надо создать какую-то петицию я, надо что-то поднимать надо как-то вот отстаивать а, нашего человека что называется который пострадал за, за правду а он он не виноват в том что ему инкриминируют, а он а не подрывал сам себя это видно мы это доказали невербально это ну то есть вот это сфабрикованное дело а человек получается за это что он сейчас сидит я не пойму а вот что происходит с романом давайте как-то подниматься и спасать его это чтобы как помните наши бабушки дедушки они своих на поле боя не бросали вот сейчас роман получается на поле боя а, что так так так скажите кто знает что сейчас с романом как вообще происходит дело а, так так так так не вижу не вижу ответа по поводу романа есть у кого-то информация по поводу романа а, краснощекова что происходит что происходит с романом сейчас да, знаете что а если кто-то создаст петицию а, в поддержку романа пожалуйста напишите мне я сброшу все ссылки у себя под этим видео под у себя во всех группах я еще в яндекс Цен. то есть максимально перепощу если создадите петицию обращайтесь к другим блогерам в средства массовой информации мы должны сейчас спасти романа он проявил так он под домашним арестом вот он по-настоящему проявил гражданскую позицию да мы с вами вот э, ну, я согласна в общем то с другой стороны вот руководитель отряда сальвар сказал диванные эксперты да ради бога называйте меня диванным экспертом мне абсолютно не обидно главное чтобы справедливость восторжествовала и мы все можем это сделать поэтому ребята давайте как-то вот сейчас поддержим романа очень важно это сейчас сделать дай бог терпение дай бог сил выдержки маме папе отчиму влада потому что они переживают так, такие времена вообще не дай бог никому ну что еще сказать я надеюсь что вот эта волна которая поднялась сейчас она не не утихнет да как только появится а, какое-то видео для того чтобы комментировать с моей стороны я обязательно это сделаю продолжайте мне бросать ссылки продолжайте мне а, ну вот рассказывать да я я в общем то потому сейчас и вышла в эфир что мне а, пишут многие вот рассказывают а, ну держат меня в курсе дела и сейчас вот я в подня... Романа хочу вот, чтобы это видео пошло. А, да но э, выйдет на самом деле посвященная владу бахову надеюсь что на этот раз они более объективно на это посмотрят надеюсь что все таки э, они реабилитируются в наших глазах потому что то что было тогда это просто э, какой-то фарс и вообще жутко а, значит э, да вот почему так такие нападки на водолазов были да потому я вообще сначала не могла понять вот когда начала вот это разбирать думаю что взъелись на этих водолазов что со всех сторон им запрещают выполнять свою работу как-то вот давление какой-то в связи с чем это а на самом деле сейчас все становится понятно, потому что кто-то хорошо знал, где находятся останки Влада Бахова. Но опять-таки, я э, считаю, что эти останки были там не с самого начала, когда волонтеры прочесывали лес, э, их там не было. А я не знаю, в течение месяца они это делали, или сколько времени. Но вот. Потом они там появились, понимаете, когда уже все про, э, просмотрели, про, ну поискали, да, уже когда э, ну, уже разочаровались, и вот тогда тело там оказалось. Поэтому я уверена на сто процентов, что это э, вот эта банда совершила это преступление. Н не знаю, э, какие мотивы но знаю что это точно их рук дело вот такая вот история да спасибо вам за то что вы такие неравнодушные спасибо за внимание а, да вот Наталья спрашивает но ну почему народ должен так биться за правду вот вот так вот вот понимаете мы просто эм, ну до, в нас это что в нас это очень глубоко сидит понимаете у, у нас в стране дольше всего было крепостное право мы думаем что начальство все решает а на самом деле начальство просто сидит у нас на шеях да и нам э, нам, нам же и предъявляет какие-то свои требования поэтому это запомните это они наши слуги они а мы их слуги вот это вот самое главное поэтому давайте спросим с них хорошенечко и сейчас вот давайте сейчас за романа краснощекова как-то что-то петицию обращайтесь ко мне я вот под этим видео прям помещу прикреплю чтобы люди подписывали петицию я сама с удовольствием подпишу а, ну и вообще давайте сейчас отстоим а, человека который сейчас пострадал за правду а, да вам желаю всем добра желаю всем любите своих родных близких и особенно детей это это страшно вот оказаться на месте а, родителей влада родителям влада желаю вот я не знаю терпения, душевных сил ну в общем не знаю, как они это все переживают, но дай бог, чтобы все было хорошо. Да, спасибо вам за внимание. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.